вот смотрите какой прикол вот допустим в вашем городе в среднем квартира однокомнатная стоит допустим 2 миллиона рублей будем на круглых цифрах да у вас может быть дешевле дороже и допустим человек ищет реально самое дешевое то есть семья из четырех человек у которой средний заработок семьи, например, 35 тысяч рублей, они благополучно все эти деньги проедают, и до конца месяца у них практически ничего не остается. То есть деньги, за которые они собираются покупать квартиру, как правило, наличные и, как правило, лежат на депозите. Для риэлтора, которому они звонят и говорят, ну, у нас какой у вас будет расчет, у нас будет наличный расчет, на депозите деньги лежат. Для них, для риэлтора это... Сигнальный свет, что это быстрый клиент, он классный, он с деньгами, но правда жизни показывает, что, к сожалению, это не так. Так как это деньги не лично заработанные, полученные, как правило, там, по наследству, от продажи какой-то недвижимости, то есть они каким-то образом им достались и чуть ли не первый раз в жизни, соответственно, они с ними очень тяжело расстаются. Поэтому, не имея наличные деньги, они могут вас промурыжить в течение полугода или года вы будете их катать, они не смогут, а им будет тяжело решиться. И они будут упускать хорошие варианты, которые вы будете им находить и все равно продолжать искать а, при этом... А, не слыша никаких адекватных аргументов, что это лучше объект недвижимости, который а, вы могли для него найти. Но, допустим, вот вы попадаете в такую ситуацию, что вы нашли ему квартиру за полтора миллиона рублей при средней стоимости полтора миллиона и вы привели в эту квартиру. Логично, что эта квартира если она самая дешевая, то она будет реально отвратительного качества. Ну, то есть там, возможно, будет гнилой ламинат, там будет вонять котами, да, это будет не самый лучший район, там, допустим, да, или там район более или менее, но сама квартира убитая, ремонт там плохой, там какие-нибудь там проблемы со стойком, там сливной бачок шумит или что-нибудь еще типа того. И когда риэлтор приводит в такую квартиру, ему говорят, что, ну, вообще-то, вообще-то, ну, дороговато для такого качества, могло бы быть дешевле. Ну, посмотрите, ну вот качество, ну как, ну тут... А и все они говорят, ну тут в косметику столько вкладываться, тут еще столько всего платить, вот риэлтор в этот момент может попадать в конкретный ступор а, по, по той причине, что он понимает, что это возражение очень тяжело побороть, потому что качество реально отстой. Но это же не возражение, это получается правда, это факт. Ну то есть ты же не можешь говорить, что вместо гнилого ламината здесь, знаете, идеальная поверхность, да? Нет, но он гнилой, и это видно, да? Или там ободранные обои, и это видно. А, Каким образом этот момент улаживать? Первое, его вообще не надо улаживать. Это намного проще и легче вам будет в работе, потому что, если вы посмотрите, знаете как, есть очень крутое правило. Эти люди жили до вас так. Эти люди будут жить после вас таким же образом. У них есть какой-то стабильный шаблон поведения. Вот если они по жизни покупают все самое дешевое, то есть, они покупают самые дешевые продукты до, там, за несколько дней до просрочки. Они покупают фейковые вещи какие-нибудь, да. Они покупают дешевую одежду, не очень хорошего качества. И она их, в принципе, удовлетворяет. Они покупают бытовую технику по скидкам, например, да, которая быстро ломается. Они покупают самую дешевую квартиру. Как вы думаете, насколько качество важно для них в жизни? Поставьте, пожалуйста, плюсики, те, кто понимают, что качество для них нифига не важно. Ну, потому что на самом деле они не дураки, они видят, что качество не очень, они не слепые, но для них оно не важно на самом деле, для них это просто из серии болтовня. Таким образом, единственное, что они пытаются добиться, чуть-чуть еще прожать по цене. Ключевое для них возражение – это деньги. Поэтому, как только вы находите для них самый дешевый вариант, нужно давить только на цену. Способ улаживания. Каким образом? Когда вам говорят, что ну, качество могло бы быть лучше, и здесь есть конкретный, проблемы вспомните какая кнопка у этих людей самая такая вот жаба вот где у них сидит это люди которые обычно пытаются знаете как если человек по жизни так и не научился зарабатывать деньги давайте с вами посмотрим на психологию да но мы же с вами продавцы мы должны уметь понимать людей в первую очередь это наша самая главная компетенция если они так и не научились по жизни зарабатывать деньги и людям не свойственно признавать что они идиоты и не свойственно признавать, что они дураки, и в жизни они не сложились. И чем хуже дела обстоят у человека, тем больше он важность свою строит. Я думаю, вы это тоже замечали. И, конечно же, он должен найти себе какие-то оправдания. То есть он должен найти для себя какую-то положительную мотивацию, почему... Ему так жить правильно и выгодно. И они начинают говорить, но ну, только дураки переплачивают, а я не буду покупать. А я купила шубу, в... или девочка, которая говорит, я купила в шубу в комиссионке, представляешь, за 30 тысяч рублей, за то, что здесь вот чуть-чуть моль поела. Не так же, как дура, там, а, а какие-то идиотки, это за 300 тысяч покупают. Вот дуры. То есть у них жаба какая? если у них получилось купить дешевле то значит они обманули весь мир и если это их основная кнопка то наша задача на эту кнопку давить и когда такую квартиру вы презентуете вы можете сразу сказать о том что слушайте важно понимать что в первую очередь люди платят за квадратные метры вы являетесь собственником квадратных метров ваше состояние которым вы владеете как человек. Это а, стоимость квадратного метра. Большинство людей, покупая квартиры, сразу сносят все и делают ремонт. Поэтому все, что вас здесь не устраивает, это все косметические моменты, которые можно поправить. Но самое главное, что вас должно радовать в этой ситуации, что если люди узнают, по какой цене за квадратный метр вы в этом районе купили квартиру, они вам просто обзавидуются. А все остальное это лирика. Согласны? Только дураки переплачивают за эти вот канделябры, которые на самом деле не стоят этих денег и которые можно со временем потихонечку сделать, согласны? И давим на жабу, что они покупают по самой выгодной цене. То есть это те люди, которые увидят в магазине товар с неправильным ценником, пойдут спокойно на кассу и купят товар, заведомо по неправильному ценнику, и для них это будет победа. То есть те люди, которые умеют зарабатывать деньги, для них победа заработать деньги. А у этих ребят победа попытаться купить еще дешевле, еще сэкономить, еще сэкономить, потому что зарабатывать они не умеют.